Друзья, всем привет! Я сегодня снова на сайте MyBitcoinTube и покажу вкратце, как я ежедневно здесь зарабатываю деньги на просмотре видеороликов. Значит, у меня на балансе на данный момент 8 долларов 80 центов. Я нахожусь в группе номер пять. У меня 120 тысяч бабпоинтов. Напоминаю, что и получаю эти бабпоинты за покупку рекламных пакетов. Значит, каждый рекламный пакет стоит минимум 1 доллар вот его цена за этот один доллар мы получаем 100 просмотров своих видео на ю тубе 50 кликов по нашей баннерной рекламе и 2700 э, так называемых бонус бабпоинтов вот эти бонус поинты также зарабатываем 135 процентов от э, каждого доллара то есть вот с каждого доллара мы получаем доллар 35 центов э, платных видеороликов кто у нас на прямом аккаунте получает доллар 50 ежедневно каждая группа получает платные видеоролики я в пятой группе и моя группа получает платных видеороликов на 3 бакса значит ребята также не забываем что у нас есть бонусные ролики ежедневно каждый может посмотреть видео и получить свои бонусные 100 бабпоинтов здесь у нас 10 роликов видео по 20 секунд каждый за каждый видеоролик мы получаем 10 баб поинтов смотрим у меня 120 тысяч 600 проходит здесь у нас 20 секунд и будет 120 тысяч 620 баб поинтов вот проходит время я нажимаю что я посмотрел и добавились вывод Добавилось 10 бакпоинтов и уже 120 610. Я посмотрю все бесплатные объявления и продолжу. И вот я посмотрел уже последнее видео. Мои бонусные объявления будут доступны в следующий раз уже завтра. Далее, также есть платные объявления. Соответственно, это те объявления, которые я получил за то, что я нахожусь в пятой группе. У меня их на 3 доллара 10 объявлений по 30 центов. Я одно посмотрел и осталось еще 9 соответственно когда я буду смотреть эти видео видеоролик именно не объявления то мой баланс уже мой аккаунт баланс который я смогу вывести будет ставать все больше и больше соответственно за каждый видеоролик будет сюда добавляться по 30 центов мы видим 8 долларов 80 центов я досматриваю ролик нажимаю здесь на зеленое объявление баланс уже 9 долларов 10 центов вот так просто у меня получается зарабатывать на bitcoin туб за 20 секунд 30 центов ребят и это совсем не предел это самые низы если мы сейчас посмотрим на вкладку earnings то есть заработки по каждой группе то увидим что есть партнеры которые зарабатывают намного больше и вот есть даже четверо партнера которые получают 5 объявлений, которые ежедневно получают в 10 группе объявлений. 10 объявлений на 309 долларов. Я продолжаю смотреть платные видео и продолжу после того, как посмотрю все ролики. Вот мой баланс уже 9,40. Я посмотрел и платные объявления. Соответственно, следующие мои видео платные видео будут на следующий день теперь перехожу на dashboard у меня на балансе 1 доллара 50 центов и все эти деньги я могу вывести вывел проект уже 1835 ежедневная прибыль на данный момент составляет в среднем 4 доллара но в лучшие дни по 7 долларов но не меньше 4 баксов получается ежедневно зарабатывать поскольку у меня здесь 148 рефералов конечно большинство с этих партнеров не работает не знаю почему это уже дело каждого и принесли мне всего 50 баксов потому здесь еще можем работать и работать соответственно для того чтобы вывести прибыль мы заходим во вкладку израил адрес и вставляем свой адрес биткоин кошелька или биржи. далее переходим вкладку израил bitcoin Значит, ребят, вводим ровную сумму, далее прописываем свой пароль, выбираем транзакцию, комиссию транзакции. Значит, ребят, если у вас до 50 долларов вывод, то выбирайте комиссию slow, если более 50, то выбирайте Fest и у вас деньги залетят моментально. Далее нажимаем request и ждем свою выплату на кошельке. Значит, друзья, выплаты прилетают мгновенно. Сейчас у меня вот уже указано статус complete. Я перехожу на криптонатор. Вот мои 107 тысяч сатоши. Я получил с проекта MyBitcoinTube. И проект продолжает платить. Я буду здесь дальше зарабатывать и обязательно делать рекламу. Потому что я напоминаю, что мы покупаем здесь... Э, депаки которые нам дают еще просмотры видео и клики по баннерам соответственно вы получаете вот эти клики кредиты на клики и на просмотры. и здесь уже ребят менедж видео вы добавляете свои видео в предыдущих роликах я вам показываю У меня есть кредиты и будут вам идти, идти просмотры а также переходите менедж баннерс и добавляйте свои баннера тоже эти кредиты вы можете добавить и будет еще больше кликов по вашей рекламе. То есть вот такой проект. Здесь мы получаем и профит, и новых партнеров другие проекты. И плюс просмотры наших видео на YouTube. То есть три в одном. Вот такой интересный заработок на MyBitcoinTube. Мы здесь только начинаем настоящее развитие. Так что кому было интересно, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди все самое интересное. Пока, ребята.